Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики У нас сегодня в главных ролях вот это колесо И кое-что интересное у меня за спиной Мы эту идею подсмотрели у Гараж 54 Они неоднократно пытались заполнить колесо монтажной пеной Но у них ничего не получилось В этом ролике мы попробуем сделать то же самое Посмотрим, что получится у нас у нас есть перчатки, так как техника безопасности превыше всего. Золотая краска, которой мы будем преображать наше колесо. Канцелярский нож, который нам понадобится в дальнейшем. И монтажная пена. Вот такое колесико у нас получилось. Давай теперь прорежем его и запеним. А теперь берем специальное средство, смачиваем им все колесо, берем пену, пропениваем все колесо, дожидаемся пока высохнет, потом ставим на автомобиль и едем проверять. На видео прошло чуть больше трех секунд. На самом деле мы делали это колесо больше месяца. Мы делали его в три этапа, каждый слой пропенивали пены и смачивали его водой. Сейчас будем ставить колесо на автомобиль и смотреть, что у нас получится. Эксперимент прошел на ура, колесо выдержало нагрузку. Есть момент того, что пена не просохла, из-за этого она отслоилась от покрышки. Если вам интересно, чтобы мы доработали это колесо, проехались на нем еще раз, напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и для вас, уважаемые подписчики, у нас стартует конкурс. До скорых встреч!